Всем привет, вы на канале UAD и с вами Бакуменко Антон. Недавно я записывал ролик о том, как создать макап посредством обработки изображения. В пример мы использовали обычную книгу. Посмотреть этот ролик вы можете по подсказке справа сверху, кому интересно. Сегодня хотелось бы вам показать, как без потери времени и дальнейшей постобработки применить изображение на 3D объект по средствам Photoshop. Итак, давайте начинать. У нас получится вот такой вот прохладительный напиток с нанесенным на него... Изображением, паттерном, называйте как хотите. Итак, для этого мы открываем Photoshop. Далее мы открываем нашу картинку. Вы можете использовать любую, возможно, если я не забуду, приложу, которую я использую. Нажимаем открыть, соглашаемся. И вот наше изображение. Дальше мы нажимаем 3D. Новая сетка из слоя. Набор сетки. И далее нажимаем газированная вода. И по сути, все, больше нам ничего не надо. Дальше вы можете отредактировать 3D объект. И вот такая вот баночка у нас с вами получилась. Что делать дальше? Мы можем создать новый слой, переместить его вниз и сделать заливку серым. Вот этот нижний квадратик, нижний слой мы перекрашиваем светлый серый цвет. Выбираем наш слой 1 и нажимаем Ctrl Backspace. У нас залилось пространство. Также мы можем сдвинуть нашу баночку. Так, переходим в 3D. Далее выбираем газированную воду. И теперь мы можем сдвинуть нашу баночку. Допустим, разместим ее слева. Скроем наш 3D-слой. И теперь мы можем это зарендерить, чтобы, допустим, справа разместить текст значит Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем рендеринг три... слоя 3D. Снизу у нас показывается процесс, только почему-то в данный момент у меня не показывается время, но оно сейчас рендерится. Давайте немножко подождем и если что мы его остановим. Чтобы остановить рендер можно нажать просто кнопочку escape. сразу скажу что рендеринг это значит превращение 3d объекта в качественное 2d так скажем изображение и чем дольше рендерится тем выше у нас будет качество но остановить же вы его можете в любой момент как видите сейчас у нас на объекте тени превратились в точки и чем дольше он будет рендерить тем меньше этих точек будет и тем плавнее будет наше изображение Итак, я думаю, рендер можно останавливать. Как видите, шумы по большей части пропали, и изображение уже выглядит хорошо. Поэтому нажимаем кнопочку Escape, и можно нажать на нижний слой, чтобы скрыть э, сетку перспективы. А, значит, 3D-изображение для нашего, так скажем, наверное, баннера, пусть будет для баннера готово. Теперь справа мы можем дописать текст. Давайте у нашей подложки изменим э, скругление углов, потянем заточки, это будет наша кнопочка. Так, и напишем на ней, допустим. И вот уже баннер для нашего сайта, возможно, для сайта уже готов. Вот и все. Все достаточно просто. Теперь вы знаете, как можно использовать 3D-объекты. Но я расскажу вам еще одну вещь, как э, загружать сюда в Photoshop свои, свои или скачанные 3D-объекты. Для этого нам понадобятся файлы формата OBG. У меня есть такой файлик, давайте его откроем. Так, открываем модель. Здесь у меня есть вот tropi.obj, мы нажимаем правой кнопкой мыши, открыть с помощью и выбираем Photoshop 2021. Если у вас 20 или 19, можете сделать то же самое. И нажимаем ОК. OK. И вот открылся, значит, наш 3D-объект, это кубок. Также мы можем отредактировать наш кубок, то есть перекрасить его. Для этого мы заходим в 3D, выбираем, значит, текстуру, вот она первая у нас. Двойной клик, и вот здесь есть цвета. Значит, мы можем поставить сюда золотой цвет, это у нас ручки. И, допустим, открыть еще вторую текстуру. Нет, не вторую. Третью текстуру можем открыть, и также применить и другой золотой цвет. Также к этому объекту мы можем создать еще один слой, нажав на плюсик. Переместить его вниз. Нажать, значит, на квадратик слева, нижний. Выбрать оттенок, который нам нужен, допустим вот этот вот светло-светло-голубой и нажать Ctrl-Backspace, тем самым залив фон. Также если раскрыть настройки 3D, здесь у нас есть еще настройки света, мы можем его настроить, с какой стороны он будет падать. И точно так же правой кнопкой мыши и рендер слоя 3D. Вот так вот можно просто редактировать 3D-изображение в фотошопе. Он внутри, как вы видели, имеет несколько заготовок. Это бутылка вина, это банка газировки и какие-то стандартные примитивные фигуры. А также можно в формате OBG загружать свои 3D-изображения. Давайте остановим рендеринг. Для скачивания 3D-изображений я советую вам сайт проекта zilproject.com. Здесь множество... 3D-моделей, которые можно использовать разного вида. Их производят значит дизайнеры непосредственно или компании. Здесь вы найдете много всего для себя. Можете скачать, загрузить в Photoshop, применить это, поменять текстуры и так далее. Ну а с вами я прощаюсь. Надеюсь, данный урок был полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если что-то было непонятно, обязательно спрашивайте. Всем еще раз спасибо за внимание и до новых встреч!